Всем доброго дня и ночи, сегодня опять очередная сборочка лестницы LS-225M. Для сборки нам понадобится молоток, киянка, гаечные ключи, шуруповерт сверла, трещотка с наборами торксами. Торкс это звездочка. В комплекте есть все необходимые комплекты крепежа для сборки, кроме силиконового герметика про которую мы не перестанем повторять, финальная сборка должна осуществляться только на герметике, правда если вы хотите, чтобы лестница ваша скрипела, можете их не использовать. Параметры лестницы LS225M. Минимальный проем на втором этаже 870 на 2165 мм, угол наклона марша 39-44 градуса, количество ступеней 14, толщина ступени 40, высота шага каждой ступеньки 193 мм. Данная лестница на видео выполнена из сосны. Также мы можем изготавливать лестницы из ценных пород древесины и стандартная лестница ls – это не исключение. Сборка лестники не составляет никаких сложностей, как видно на видео. У нас сборкой занимается один человек, а вдвоем с другом-товарищем вы справитесь даже лучше. Наша лестница – это сборка без проблем. Oh, oh, oh. Заказывайте наши лестницы и не забывайте поддерживать нас лайками и комментариями. Всем всего доброго. Ждем вас снова. Пока-пока.